Девчулька. Какая американская платформа? я не понял С английскими буквами просто, или что? Да Дай Давай Дай Кого дай? Чему? Дай Говори Дай Говори, Здравствуйте, го... это Кира Сегодня вы смотрите программу <свят> И поэтому <свят> мы сегодня <свят> yeah. делаем мы сегодня пошли на девочку посадку встретили бабусь, спасли на девочку посадку и теперь а у меня тоже обиделся, потому что у меня 114 подписок а у него 105 а он хотел запустить тебя еще подписок чтобы выиграть после Киры Ой. Поэтому я поранилась, поранила ногу, и сначала было две лавы, потом одна лава, сначала одна, потом две, и опять носите. Дайте на потому что ты неправильно делаешь. А ты Дай. снимаешь небо. Я тебя буду снимать, давай, говори. Дай, Говори. Дай. Говори. Дай. Говори. Дай. Бандюха! А ну покажи, even. что у тебя тут. Девочка? Пуза. пузо. Спряжка, ты за пузо. пузо.